Леди и джентльмены, всем привет! С вами Макс Ряпьев. Сегодня мы оказались с вами в жилом комплексе Триумф и хотим показать вам здесь действительно интересную квартиру с полной стоимостью в договоре, которая на сегодняшний день немножечко отстала от рынка, потому что человеку нужны денежки, и пойдемте с вами ее посмотрим. Но для начала, наверное, хотелось бы рассказать, что Триумф это давно сданный дом. Сдан он был, по-моему, в 2015 году. И огромный плюс в то что здесь уже многие ребята сделали ремонты. И если вы купите квартиру, она, кстати, у нас будет черновая, то вам не будут здесь долбить в стену, то есть вы сразу же заедете, сделаете ремонт под себя и уже будете жить в комфорте. Под нами здесь расположилась подземная парковка, вот в принципе в нее здесь есть въезд и сама территория по себе закрыта, то есть он состоит из трех корпусов, это у нас третий, второй и вот за ним еще вот чуть-чуть видно там первый. Территория здесь дублирующая, то есть есть такая же именно придомовая территория между вот теми двумя корпусами. Также огромный плюс, что здесь есть очень прикольная кафешка, то есть можно спуститься спокойно и здесь пообедать, кофеечку вопить и даже пиво там наливают наращивание и окрашивание и есть еще спортивный комплекс со своим бассейном круглогодичным но правда закрытым и там же еще есть фитнес пойдемте его быстренько посмотрим а потом пойдем квартиру смотреть сюда наверх очень много озеленения кстати по самому комплексу есть мы сейчас с вами идем спортивный комплекс он у нас находится вот здесь вот за уголочком. Но сам по себе фитнес-центр, естественно, не входит в обслуживание. То есть вы должны там покупать абонемент, и уже после этого вы сможете туда попасть. Я не думаю, что мы сейчас будем заходить прямо внутрь, потому что, что есть хорошая возможность показать это все снаружи, именно сам бассейн. И, естественно, вы понимаете, что там есть спортивный центр с тренажерами, и совсем. Территория именно самого фитнес-центра не пересекается с территорией самого комплекса, то есть у них есть отдельная парковка, вы можете сюда приехать, и люди, которые со стороны занимаются в вот этом фитнес-центре, спокойно приезжают и не мешают жить. Сам фитнес-центр выглядит так, мы не будем туда заходить внутрь, то есть здесь есть купель такая, купель такая, большой бассейн, и там вот еще чуть дальше тоже видно купель. Есть лежаки, и огромный плюс том, что это действительно круглогодично, то есть вы можете спортом здесь заниматься, плюс зайти еще в сам фитнес-центр. Пойдемте наверх, вот эта квартира-трансформер И сейчас я покажу вам, что из нее можно сделать Сначала мы с вами окинем взглядом Саму по себе площадь А потом уже будем более подробно разбираться Что из нее можно сделать Сразу, наверное, можно посмотреть виды, какие открываются из нее Вот, в принципе, вокзал Ладлера видно море это балкон нашей же квартиры. С этой стороны у нас хороший вид открывается на горы, но сегодня они в такие в дымки. И немножко еще вот видно Олимпийский парк. Вот сам по себе стадион Фишт. Там даже видно немножечко купол богатыря. Ну, вся инфраструктура Адлера, я думаю, здесь видна на ладони. И уникальность именно этой квартиры заключается в том, что из нее можно сделать как большую однушку, так и хорошую трехкомнатную квартиру, потому что в ней действительно большое количество окон и можно ее по-разному распланировать. Давайте, наверное, именно с этой части и начнем, потому что здесь, вот, у нас есть с вами стояк коммуникаций, к нему подключается кухня. Она здесь, как бы, выделена, но она маленькая. В принципе, ее можно еще сдвинуть примерно в стык, вот этому окну, и расширить ее. Примерно квадратов 17 она получится. Далее, как бы я сделал. Поставил бы здесь ровно посредине перегородку, и у нас бы получилось две больших спальни, примерно квадратов по 13, каждая из них получилась, но нужно было бы заменить вот это окно на сплошное. Есть открывающиеся створки здесь и здесь, поэтому это в принципе, можно и убрать, и не пользоваться ей. Поставить вот сюда такой профиль, и в него упереть какой-нибудь блок, который будет разграничивать у вас две эти комнаты. Есть, конечно, и планировки в Триумфе, которые делают из этих квартир четырехкомнатные квартиры. То есть они делают здесь раз, два, три и четыре. А там у нас уходит большая кухня-гостиная. Но та именно часть зоны, откуда мы с вами начинали, вот это планируется как большая именно родительская спальня с собственным санузлом, либо собственной гардеробной. То есть вот, в принципе, у нас установлены блоки. Здесь вы видите такое большое пространство, куда у нас э, размещается спальня. Здесь у нас идет общий санузел на всю квартиру. Там можно сделать добавочный именно для этой спальни, но я бы, честно, там сделал гардеробную. Также по местам хранения Здесь у нас есть такая большая прихожая зона Где можно разместить шкаф вот в этой нише И видите, да, здесь еще есть ниша Туда тоже разместить можно шкаф. Также огромное отличие и хорошая возможность, то что здесь у нас стена не из монолита, а из блока. То есть вы, в принципе, можете ее убрать и за счет балкона расширить себе площадь, как это сделали соседи и выше, и ниже, и так далее. Но если, например, вы все-таки хотите балкон, он у вас здесь есть, примерно квадратов 5-6-7 он занимает, можно расширить именно эту площадь за счет балкона, как сделали соседи выше. Отсюда мы с вами видим территорию самого Триумфа, под этой территорией у нас располагается э, подземная парковка, и в принципе вот эта часть дублируется стой, то есть закрытая территория, заезжаете, либо дети ваши могут играть на той площадке, либо на этой площадке, и не могут выйти на улицу. Улица, кстати, здесь односторонняя, трафика здесь не создается, поэтому спокойно можно здесь жить, наслаждаться и ни в чем себе не отказывает. Еще раз давайте пройдем именно саму квартиру, можно даже начать со входа. Многим просто это очень важно, и очень, чтобы понимание было. Вот мы заходим, большая прихожая зона. Эту часть я вам уже сказал, что можно распланировать большую именно родительскую спальню с возможностью собственного санузла. И вот такая у нас зона, которая дробится как хотите. Но я честно вижу здесь большую кухню и две спальни. Если нужна трехкомнатная квартира Общая площадь этой квартиры на сегодняшний день 85,6 квадратных метров Стоимость 25 миллионов рублей И здесь вам укажут полную стоимость договора Это огромная редкость для Сочи И здесь она есть Виды открываются действительно неплохие вот такое предложение, господа, на сегодняшний день. Но если по какой-то причине эта квартира вам не нравится, то предлагаю вам перейти на наш сайт, посмотреть, какие предложения есть там, и подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и на наш Телеграм-канал, куда мы выгружаем действительно срочно интересные предложения, которые вы можете на сегодняшний день приобрести. Также ссылочки будут указаны внизу в описании к этому видео. Я пожелаю вам всех благ, удачи!